Z-Drive, летающий радар А-100 расширит возможности ВКС России. Новейший самолет дальнего радиолокационного обзора и наведения А-100 Premier значительно расширит возможности российских ВКС. Построенный в Таганроге летающий радар уже опробовал радиотехническое оборудование в полете. Как сообщает издание Z-Drive, новый авиационный комплекс Премьер, размещенный на базе модернизированного Ил-76, обеспечит значительное расширение возможностей по сравнению с существующими самолетами Дрло, А-50 и А-50. Наиболее примечательно, что премьер оснащен совершенно новым радаром, который имеет активную функцию электронного сканирования по высоте, сообщает издание. Активное электронное сканирование обеспечивает преимущество с точки зрения точного обнаружения и нацеливания даже на небольшие или незаметные объекты, летящие низко над местностью, а также большую дальность, надежность и общую гибкость по сравнению с механическим сканированием. Цифровые технологии также более эффективны в условиях радиоэлектронной борьбы. По сравнению с А-50 и А-50 новый комплекс А-100 имеет ряд новых антенн и обтекателей, которые указывают на дополнительные возможности в виде электронной поддержки воинских подразделений, связи и управления боем. Напомним, что 9 февраля комплекс А-100 совершил первый полет с включенным радаром. Как рассказали в госкорпорации Ростех, в ходе вылета проверялась работоспособность авионики и части целевой аппаратуры бортового радиотехнического комплекса.